Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение с, и возможность выступить с таким интересным докладом. Можно? Сейчас презентация откроется. Угу. Да, Достаточно по названию обширная тема. Постараюсь остановиться на самых ключевых моментах. Начнем Вообще, с того, что такое мутация в гене БИРАФ в структуре колоректального рака, есть, сама, сама, сама мутация БИРАФ делится на три класса. Всем нам известная и самая частая из них – это В600Е, которая составляет 95%, относится к первому классу. Классы эти подразделяются от активности теразинки на в, завис, в зависимости от класса мутации – запускается каскад с той или иной силой. Самый активный каскад — это первый класс, который и является нашей самой частой мутацией. В чем опасна эта активность и почему стоит обращать и знать про это? Потому что при сильной активации этого каскада возникает всем нам известная резистентность. Резистентность к монотерапии таргетными препаратами, о которой я скажу чуть дальше. И колоректальный рак является исключением из всех опухолей допустим если сравнивать его с меланомой то запуск каскадного пути бера в приколоректальном раке всегда ассоциирован с развитием резистентности также если брать прогностический фактор и в зарубежных источниках также указано что первый класс мутации который является выше 600е также может быть и выше 600 D, к и R мутации, они являются более неблагоприятным прогнозом для заболевания. Вторая, второй класс менее активный, но также ухудшает прогноз. А третий класс можно практически приравнять к дикому типу мутаций у пациентов с мутацией генебираф. Что такое мутация генебираф в колоректальном раке по профилю пациентов, по фенотипу? Если брать чистоту ее, то в России примерно по нашим данным, по российским, сейчас, которые опубликованы, это московские коллеги из Миц Блохина, это около 5%, 5,2%. Если брать. У нас в институте ведется исследование также по этом, в этом направлении. И из, из наших данных это чуть-чуть выше получается, но в пределах той же значимости около 6-6,5%. По фенотипу это наиболее часто женский пол пациента, наиболее гистологически частый тип опухолей это муцинозные. Чаще они поражают отдаленные лимфатические узлы, брюшины, метастазируют, не обладают высокой опухолевой нагрузкой. Также не стоит забывать о том, что в мутированных опухолях в 20-30% случаев, то есть от тех 5%, которые БИРАФ есть, практически треть будет сочетаться с микростолитной нестабильностью, что может нам открыть достаточно большие опции для лечения. Поэтому если мы находим пациента, БИРАФ мутацию, и мы не, не тестировали его на микростолитную нестабильность, стоит это сделать, конечно, в ближайшее время. Касаемо прогноза, проводились два больших исследования ретроспективных, и по объединенным данным из этих двух исследований, мы можем видеть, что медиана общей выживаемости у пациентов с мутацией 10,8 месяцев, а у пациентов с диким типом 16,4 месяца составляет. Соответственно, прогноз у пациентов и выживаемость сберов мутаций хуже. Перейдем к лечению колоректального рака с пиментацией в гене Бираф. Обратимся к нашим рекомендациям. То, что является первой линией лечения, это фолфоксири, сбиваться зумабом. Более агрессивный подход, чем опухоли опухолей дикого типа. Ну, обусловлен, наверное, как раз о том, что я сказал, тем, что у пациентов хуже прогноз. И еще э, обусловлен факторами резистентности, которые развиваются, о которых я скажу чуть дальше. Если мы выявляем прогрессирование на фоне, на фоне первой линии, мы переходим к лечению второй линии. И тут у нас появляются несколько вариантов. Либо это комбинация химиотерапии Folfiri с э, моноклональными антителами Flibercem, Bivacuzumab, Либо это комбинация GFR антител с PRAF и mek в случае, если мы не можем назначить химиотерапию в первой линии фолфокс и разбиваться за мабом, это может быть связано с тем, что состояние пациента не позволяет назначить столь тяжелую для переносимости схему. Мы можем прибегнуть сразу к комбинации цитоксимаба по с э, таргетной терапией э, и снова не забывать о том, что можно протестируя пациента на микростолитную нестабильность, и тогда в первой линии мы можем принять возможность назначения химиотерапии, отдать предпочтение иммунотерапии, которая отмечается более благоприятным профилем по переносимости. Обратимся к данным АСКО 2022 года касаемо стандартного лечения пациентов с бираф Это представлены исследования, которые касаются именно лечения пациентов с бираф нестандартные подходы. В первой линии здесь предоставлены данные по стандартной химиотерапии «Фолфоксири» и и стоит обратить внимание на метаанализ, который был сделан. Я уже упомянул о том, что пациенты, с мутации, имеют худший прогноз, также могут быть в более худшем состоянии перед началом лечения, поэтому здесь следовали, сравнили данные фолфоксири с биоцезумабом и также стандартной химиотерапии фолфокс, которая чуть легче, и фолфири с биоцезумабом, которая чуть легче все-таки переносится, чем комбинированная фолфоксири. Во второй линии прибегают к химиотерапии в фолфире, так же, как и в наших стандартных рекомендациях со флиберцепаном или рамуцерумабом. И последующие линии остаются, конечно, вопросом для поиска терапии. Подход к таргетной терапии. Если с химиотерапией в первой линии у нас все понятно, то как выбрать таргетную терапию во второй линии? И на что обратить внимание? Стоит помнить о том, что неоправданно применение брав ингибиторов с МЕК-ингибиторами в монотерапии, например, как при меланоме, потому что при применении в монотерапии данных препаратов мы всегда наткнемся на реактивацию пути сигнального выше и выше столкнемся с резистентностью этой, этой терапии. Резистентность реактивируется либо путем BRAFMEG, либо pic 3 c с АКТ путем. На, в принципе, на картинке виден этот сигнальный каскадный путь. Доклинические результаты нам показывают о том, что многоэтапный подход к таргетной терапии, что-то еще нужно добавить к BRAF и меконгибированию, чтобы достигнуть каких-то результатов в лечении. Здесь подтверждаются слова и подтверждаются данные о том, что монотерапия BRAF и меконгибиторами Неэффективно частоты ответов в нескольких исследованиях, проводимых за рубежом. Не предоставили никаких данных нам где-то 5%, максимальный ответ 12%. Выборки пациентов также маленькие, зависит это все от того, что достаточно редкая мутация. Перейдем к вопросу о том, что комбинировать и какую таргетную терапию добавлять к брафимек Почему? Почему? Не можем монотерапии это назначать. Проводились э, пилотные исследования э, по поводу комбинирования различных препаратов. Было, были комбинации доброфениба с панитным мабом, доброфениб, траметиниб с панитым мабом и траметиниб с панитым мабом. Э, самую высокую эффективность показала тройная комбинация, где мы блокируем IGFR, э, BRAV и MEG в пути. И это наталкивает нас на исследования, которые сейчас проводятся по комбинированной терапии во второй линии. Самое большое исследование, которое сейчас идет, это исследование биокон в Америке. По дизайну исследования это пациенты с метастатическим колоректальным раком, с мутацией В-600Е в генебираф, с прогрессированием заболевания после первой или второй линии лечения, в нормальном удовлетворительном состоянии ЭКОК 0 или 1, и отсутствие предшествующего лечения таргетной терапии. Были разделены на два рукава с энкорафинип цетоксимаб и двойная дублет энкорафинип-цетоксимаб. Группа контроля ⁇ это химиотерапия с цетоксимабом или рентакан с цетоксимаб. Первичная... Точка исследования – это была общая выживаемость и частота объективных ответов. Во вторичных конечных точках сравнивают комби... эффективность комбинаций с триплета и дуплета соответственно. И также проведен субанализ, сейчас в 2022 году представлены данные по возрастной группе пациентов, которые были включены в исследование. Это меньше 50 лет и старше 50 лет пациент. Если мы посмотрим на выживаемость без прогрессирования, то... По медиане мы сразу отмечаем в обеих группах и младше 50, и старше 50 лет увеличение 4,4 и 5 месяцев, в отличие от полутора месяцев в среднем с группой контроля. Если брать субанализ, который проводили и брали пациентов моложе и старше 50 лет, здесь никакой разницы в выживаемости без прогрессирования не отмечено. По общей выживаемости также мы выигрываем в два раза вот назначение во второй линии таргетной терапии. По разнице в дуплетах и триплетах также в возрасте никакой разницы практически нет. На и в эффективности, если посмотреть, то у пациентов моложе, да, чуть-чуть видна разница в медиане. У пациентов старше 50 лет практически нет разницы в дуплетах и триплетах терапии. По результатам мы наблюдаем, да, что исследование достигло своей основной конечной точки, это продемонстрировали значительное преимущество с точки зрения общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования и частоты ответов объективной в пользу таргетной терапии. У нас есть различия между комбинациями, ой, у нас нет различий, наоборот, между комбинациями дублетов и триплетов в возрастных категориях, и по по профилю токсичности он достаточно благоприятный, и исследователи не столкнулись с какими-то неожиданными, нежелательными явлениями серьезными. Сохранилось качество жизни пациентов, и те явления, которые были описаны, они, в принципе, были управляемые. В 2023 году уже, в этом году, были представлены обновленные данные по исследованию Ангхор, это исследование в первой линии у нелеченных пациентов с применением таргетной терапии. Это с бенетимимом, с цитоксимабом. А, Сравнивается с, с цитоксимаб с химиотерапией в контрольной группе. А, при колоректальном раке также мутированном БИРАФ. А, зацензурированы еще данные по поводу контрольной группы, но мы можем посмотреть на выживаемость без прогрессирования, общую выживаемость, а, медианы представлены, и частоту объективных ответов, что составляет 47%, достаточно высокая частота объективного ответа. Если обратиться к результатам и к выводам, которые были представлены, исследование достигло своей основной конечной точки частоты объективных ответов 47%. Нижний предел доверительного интервала там был 30:30, 30, по данным исследованиям 37,7%. Поэтому основная точка, конечно, у них достигнута. Медиана наблюдения 14,5 месяцев, общая уже 17,2 месяца. Результаты в принципе, если смотреть по месяцам и смотреть по тем результатам, которые мы достигаем в первой линии, используя химиотерапию, они сильно отличаются от применения таргетной терапии в первой линии. Поэтому здесь ситуация такая, что частота объективных ответов да, выше, но результаты, в общем, исследователи сейчас докладывают о том, что они аналогичны результатам, которые применяются с химиотерапией. Комбинация триплетов хорошо переносится, также и поддается контролю из-за нежелательных явлений, новых каких-то необычных не отмечено. И обнадеживают данные, конечно, с частотой объективных ответов. И нужно искать комбинацию, возможно, таргетной терапии с химиотерапией. Такие исследования тоже проводятся, но данных сейчас мало, еще не представлены. В общем, выводы по по теме, что метастатический кулоректальный рак является гетерогенной группой заболеваний со своими клиническими, прогностическими, предиктивными особенностями. Ингибиторы БИРов изменили общий прогноз, однако не сразу это случилось. Нам потребовалось время для того, чтобы выявить пути резистентности через активацию GFR и найти обход к этой резистентности, то есть найти комбинированные варианты таргетной терапии с анти-GFR препаратами вместе чтобы они работали во второй линии. Комбинации триплетов имеют большие, дают большие надежды, однако нам требуется подбирать лучший профиль пациентов, возможно, как-то исследовать молекулярно-генетически их более шире, чтобы это применение было оправдано. А также в первой линии, если мы берем биров мутированный колоректальный рак с микростолитной стабильностью, Первую линию лечения в этом случае нам еще стоит разузнать, потому что ведутся большие исследования по поводу применения иммунотерапии с химиотерапией при микростолитной нестабильности, но все-таки с опухолями, которые со стабильным геномом, нам немножко сложнее. Таргетная терапия, как уже показано в Ангхоре, не, не дает никаких результатов значимых, в отличие от химиотерапии. Поэтому продолжаются новые исследования и ведется поиск. Спасибо за внимание.